Дорогие друзья, всем Маткульт привет. Это рубрика серии объясняют математику Савватиеву, и у нас гость Михаил Андреев из МФТИ. Привет, дорогой. Привет. Спасибо, что пришел. Сегодня Спасибо, что позвали. Будет финансовая математика. Вот. Финансовая ну, математика. Да. Ну, вначале расскажи о себе. Ну, а, так, пару слов. Да, сегодня будет э, некоторый обзор да, такое. Нет, о себе. В смысле, о себе. Да. Значит, я э, работаю программистом в инвестиционном банке. На сленге, то, что я делаю, называется Quant Developer. То есть сейчас это объясню по ходу, что это значит. Тут сразу начинается много таких английские заклинания. сленга да. Ну, в общем, мы говорим. Сегодня про финансовую математику. В контексте этого значит, в индустрии есть люди, которые аналитики применяют эту математику и вычислительные методы, mm -hmm. какие-то, которые опираются на математические модели. Mm -hmm. И есть программисты, соответственно, кто вот с, этим, с этими моделями работает со стороны кода. Mm -hmm. А в физтехе ты что-то делаешь тоже, да? <связать> <на МПТИ. связать> да, да, да. Ну, сейчас, еще про финансовую математику надо сказать, что есть академическая часть этого вопроса. И <связать> есть большая, как бы, ну, область деятельности <связать> именно математи математики, математи финансовой математики, которая, в общем, она с прикладными вещами связана, но иногда движется какими-то своими собственными там соображениями и задачами. Так. <связать> на физтехе я читаю курс по выбору. А. Про математические методы, математические и численные методы финансов. Все, понятно. Ну что же, давай приступим. Значит, что касается меня. С финансами я шапочно сталкивался в РЭШ, в Российской экономической школе. Там был такой Владимир Ротар. Он тогда у нас читал значит, финансы, но потом он ехал в Америку безвозвратно. Буквально там через пару лет после того, как у нас читал, то есть лет 25 назад, я что-то пытался понять, а, честно говоря, а, это был трудный курс, кажется, я все-таки сдал его на 5, но это было связано с какой-то моей там быстрой вот восприимчивостью к тому, как решать там локальные задачки, не с глубоким пониманием, глубокого понимания эта тема я не достиг, это я помню, поэтому через год я просто все, все растерял, все, все знание, понимание, Помню заклинание Формулы Блэка Шоуса и ругань, значит, моих практиков, которые говорят, что она не имеет отношения к финансам, значит, на этом самом. Mm -hmm. ну, и там вот, ну, ну, ну и все, больше ничего не знаю, никаких новых моделей не знаю. Ну, в общем, сегодня будет такое введение. Начнем мы вообще с простой, да. с простой задачки вообще школьной. Там математика будет понятна школьнику. И, ну вот почему об этом хочется рассказать. Да. Потому что, во-первых, это красиво. Но этого уже достаточно. Да, вот. это уже достаточно это красиво. Да? Да. Почему вы не стреляли? <свят> во-первых, кончились патроны, да? <свят> Это уже достаточно, сказал Наполеон Бонапарт. <свят> Для нас достаточно, <свят> чтобы да. на Потому что, да, вот на этом канале нас интересует да, основном, красота математики, да. И в первую очередь вот на этот акцент э, хочется сделать. Но какие-то прикладные вещи все равно упомянем, ну, при... придется упомянуть для контекста для того чтобы понимать почему именно так математическая модель строится ну вот не более того а да. ага, и слово -то... финансы да как бы обязывает но ну, в глазах многих да если да. философствовать если говоришь математическая экономика математические финансы да ага. а, то люди ждут прикладухи да, ждут вот если ты говоришь гомологии к гомологии да там алгебраические многообразия, то люди ничего не ждут, хотя там прикладухи тоже может быть сколько угодно. Вот, а если говоришь такие слова, это типа как бы взялся за гуш, вот ты говоришь э, слова русского языка, а не математического, и люди ждут, что будут какие-то приложения. Я всегда объясняю, что в математической экономике очень много чрезвычайно красивых моделей, которые по тем или иным причинам сейчас пока не сложилось применить. Совершенно не очевидно, что в будущем это не сложится. И кроме того, они являются сокровищницей математики всей. То есть ну, как бы они все равно формулируются теми же буковками и теми же ну как бы, да. э, логически встроенными теориями. И я говорю, что не, не требуйте от этого много. Достаточно, чтобы модель была красива, этого достаточно, чтобы ее показывать, по крайней мере, на конференции. Ну так сказать, мы живем ради красоты. Но если ты будешь говорить о каких-то применениях, то мы тоже не будем, естественно, против. Ну, посмотрим, чем мы успеем. Ну, как бы надо для начала какие-то базовые вещи сказать. Вперед! Так, значит... Мы будем говорить про ту, часть, про ту часть, финансовой математики, которая связана с деривативными продуктами. Вот. что такое деривативные расчеты деривативных. Ну и что такое деривативные продукты? Деривативные это производные, да, по-английски. Ну, ну то да, есть да. не как производные функции, а в некотором другом смысле, что этот, цена этого продукта, она зависит от цены другого продукта, который, изи, ну, который в, данном, mm -hmm. в данной задаче считается известным. Вот. И э, Такие вот типичные производные продукты, для которых нужна уже математика такая нормальная, взрослая, это опционы. Так. Опцион – это право купить или продать какой-то базовый актив в заранее оговоренный момент времени. И, значит, можно, несложно понять, какой, какая у него будет выплата, да? То есть, если вот это вот момент времени, цена момент времени T большое. Да. Вот у нас будут параметры, соответственно, T большое. Сейчас, то есть вот сегодня мы с тобой, вот это сегодня, да? Это нет, время, нет, да, нет, нет. Это, это на момент времени, ты большой. А, какая Времени здесь нет, да? Да. Ну, это то есть не, мы это сегодня договариваемся. Сегодня что я договариваемся. у тебя, через момент? А, Например, 13 июня. Да. Да? Мы выдаем немножко, что сегодня 13 мая, хотя когда видео выйдет, мы не знаем точно. Так вот, значит, через ровно месяц, да, да. 13 июня, да. я у тебя покупаю 500 долларов по цене, а, там, Какой 70 там? рублей за доллар. Да. Да? И если за это время произошли какие-то страшные события, и он опять взвился вверх, да. то, соответственно, ты в, в глубоком проигрыше. Да. <зволь> <смех> <смех> но ну, вот. это будет зависеть от того, что я буду делать. Да, ну, но если э -э -э сегодня это, вот, это, это само право купить, <смех> да. оно стоит денег, да? И вот ну, мы должны Да, да, ты все правильно, правильно говоришь. Да? Правильно, да. Ага, хорошо. А, ну, единственное, что немножко забегая вперед, что, в принципе, вот тот... Ну, в данном вот нашем примере да. э, я, я выступаю э, видимо в роли маркетмейкера. Я выхожу на рынок и предлагаю кому опционы. Да? Опционов, кому ну, опционов продаешь, горячие, да? свежие. да, да там. И, и, ну И ставлю ценник. Да? Вот за столько я покупаю, за столько продаю. А, вот. да. Это как обменник вот, да, дол доллара да. на рубли. Да? То есть он просто, у него есть две цены. И там можно понял, поменять. Понял. Вот, э, в этом плане с работой маркетмейкера понять, какие цены поставить, он не пытается угадать, куда пойдет цена. Ага. Да, в будущем. Как, как да. какие сцены поставить да. и, и как потом управлять своей? равно свои... куча народу купит за этот, куча с... народу купит за этот. Как, как да. потом управлять вот этими рисками? Ну там да, если есть хорошая клиентская база, часть с, с, друг друга компенсирует. Да, да, вот да, да, да, да, да. Но часть все равно останется и какими как-то этими рисками надо будет управлять. Да, это вот эта задача маркетмейкера. Это время, через которое, да? Да, это вот в нашем примере, это будет месяц. месяц. Это вот ты там назвал сумму 500, да, 500 долларов. долларов. Это называется страйк. Strike, strike ну, это вот как раз сумма, да? Э, э, да, вот это с, сумма, по которой можно э, будет купить тебе. Да. у меня. Вот, и как значит на момент, вот этот момент времени Т, вот это выплата. Да. Mm? Uh, выплата по контракту, да? Да. Она будет зависеть от того, какая цена реализуется. Да. И она, соответственно, если э, цена реализуется меньше, я не забираюсь. То это деньги. соответственно бесполезный для тебя контракт. Выплата по нему ноль. Да, и если я его купил, а не продал. То есть, если как это сказать, если за это право. А, это нет. Вот право, рису... рисуем, покупаю, рисуем, да. рисуем твою да, сторону. Да. Да, твое... Значит, если я купил Что за такую сумму, это право, то у меня минус это сумма. Просто ну, с... вот сумма это один платеж, а потом будет другой платеж. Сумму ты заплатишь в любом случае да, цену опциона а другой платеж это что ты получишь Но именно вот выплата контракта да. без учета премии сейчас ничего не получил вот если здесь здесь ничего да, да. а если здесь то ты получишь то я получу разницу э, да разницу то есть это будет прибыль да. э, по контракту то есть вот это опцион типа кол, опцион на да на, если на... цена выше чем к uh -huh. то я из него вычитаю к и остальное мое да. Завтра пошел, продал их на рынке. А. Купил у тебя по 70, они а не 120. Ну да. и математически 50. это записывается э, вот так вот. Ст э, k st К. Да, конечно. И иногда еще используется для сокращения, э, без нолика здесь, сокращение st к с плюсиком. Да, понятно, да, положительное. Ну, мы подробно про эти продукты сейчас говорить не будем. Просто вот для начала нам нужно понимать хотя бы что-то, да, какой-то пример. Да, продукт Да, да, это нормальный такой обычный опцион. Так вот. И сейчас мы посмотрим на очень простую модель биномиальную. Так. Где вот э, будем рассуждать, сколько будет стоить такой опцион. Давай. Потом э, это будет модель в дискретном времени, а потом э, ну, цель э, дойти, перейти в сторону модели с непрерывным временем. Угу. Э, ну посмотрим, сколько мы сегодня в этом, в, в успеем. Покрыть. Поехали, да. Начнем, значит, с такого простого случая. Э, значит, у нас... Э, Будем рассматривать такой дискретный мир пошаговая игра. Есть момент времени т 0 и момент времени т 1 И время происходит скачком, да, то есть оно не непрерывное, а как вот в некоторых играх компьютерных. Ну я не играю. Но, окей, да. Ты сделал Пусть. ход. Время перешло. Потом. Время перешло. Да. Не, ну в теории игр есть там. Да, да, диск да, диск, да это, нет, это будет прерывное. очень похоже на некоторые вот как. Будем рисовать таблички, похожие на то, что рисуют э, ага. в теории игр. Так, так, что не мелкая, я рисую, Нет, а нормально. нормально, на камеру нормально. получится. Так, <кười> значит, <кười> вот э, модель будет очень упрощенная, и она вот э, требуется некоторых усилий, даже, чтобы поверить, что она какое-то отношение может иметь к реальному миру. Но он, и к реальной математике, которая может что-то нетривиальное описать. Так, Но давай. оказывается, это правда. Ну То давай. Есть, по, правда это потому, что исторически эта модель сделана наоборот, как упрощение более сложной модели. Угу. Вот. Так, хорошо, так. что происходит? Значит, э, вот у нас есть вот этот актив, которым мы торгуем. У него есть цена с 0 Сейчас, mm -hmm. меня, наверное, еще... Это, грубо говоря, сегодняшняя цена доллара на бирже, да. который нам с тобой обоим известна. Да, да, да, да, да. Тут и, и, не и в нашей модели есть у, этого, у, вот у этой, этого актива, ну это может быть курс валюты, может быть курс акции, в принципе да. курс нефти там, ну как чего то Ну да, я понял. Чего, это, курс, это курс. вот модель какая-то, вот чего-то такого, да, чего-то да. что, -то, что торгуется. Ага. В этом простом мире известно, что существует только два возможных исхода. Вниз и вверх. Вниз и вверх, да. И значит, вверх увеличивается с коэффициентом u, а вниз, ну, собственно, тоже, да, тоже коэффициент d. Ага. Так вот прям постуируется, да, что да. либо будет d ясной, либо будет o ясной. Да. Тут есть какая-то… Down да, и up. Да. Есть какая-то вероятность, соответственно, в этой модели. Да. Э -э, перехода вверх и перехода вниз. <coughs> так. Так. И еще ну, вот, в финансах очень важный э момент э наличия безрискового актива ну, то есть какого-то э стопудового, надежного счета в банке, грубо говоря. Ну, Куда или, ты можешь... или в стеклянной банке держишь и все, да? Но нет, именно в банке, потому что вот этот безрисковый актив, он приносит тебе дивиденды. А -а -а. Банка может быть частным случаем, но с, с дивидендами нулю. равными нулю. Да. Ну да, но... ну в принципе это все, наверное, эквивалентно тому, что ты все пересчитываешь, там ноль, а тут просто другие по ИУ. Нет? А, нет. Ну ладно, бог с ним, да. То, то есть, быть. вот мы этот э, приносит процент какой-то. Да, вот угу. его мы будем э, означать буковкой B. Так. А, ну, вот. Так, значит, э, э, выберем буковку для того, чтобы обозначить здесь вот эту э, прибыльность этого безрискового актива. То есть, вот этот вот уровень, на который он пойдет. Вырастет, будет... да? RS R, да. S0. То есть, это вот некоторая. Да процентная ставка такая. Да. Ну, а... я тоже. А... Да. А... Хорошо. Вот, вот, это такая <связанная> очень простая модель, э, ну, какой-то выдуманный, выдуманный мир, но ну, который некоторые важные вот вещи для построения модели экономической, финансовой, она ухватывает. То есть есть безрисковый актив, есть риск, риск, <связанная> рискованный актив. Пока время у нас дискретное. Да, он прыгнул а, и изменился. Да. Вот так, Так, что происходит дальше? Вот. И значит, вот эту вот, вот эта вещь, она важная, безрисковая да, ставка. Что если мы э, всегда можем положить э, вот в этот без, безрисковый да. актив деньги, и значит прибыльность вот этой, да, вот, да. вот этой ставки, нам как бы... Это наш бейзлайн. Да? Ну, да? То есть какое-то количество денег сегодня эквивалентно, вот r умноженное на s в будущем. Угу. И, соответственно, обратно. Если мы рассчитываем на какую-то сумму денег <къех> в на, будущем, в мы можем это дисконтировать обратно и периодов. посчитать, сколько денег нужно сегодня, чтобы гарантированно получить такую же. Да, понятно. Так, ну и сколько у нас периодов таких? А, ну, пока один. А, всего один. Пока, да, это ты правильно задаешь вопрос. Потом мы, конечно, захотим увеличить количество шагов, да, да. сделать их маленькими, перейти к пределу. Это, ну, это понятно. Да, это ну, то, по что мы захотим. Но сначала так. мы проанализируем один шаг. Да, так. вот. И значит первое, что здесь вот кажется логичным, да, что если мы рассматриваем какой-то вот такой вот опцион, например, да, да, сколько он будет стоить сегодня? Вот, ну задача маркетмейкера, как да. мы уже сказали, да, выяснить, какие цены да, надо поставить да. на покупку продажу Для этого сначала надо выяснить, где там серед... центральная мид да, цена. Да, да. А, вот, сколько стоит, какая честная цена? Вот э, логичным предположением. Ну, вот зависит от этого К. Э, да, конечно, зависит. Да. Э, э, логичным вот предположением здесь кажется, что это будет э, матожидание, э, мат диско э, дисконтированное матожидание. Дисконтированное матожидание. Э, Дисконтированный, значит, о, о, на R просто. Да. О, ну, у нас один шаг, пока, да, да, значит, конечно. на R. То есть в данном случае а, просто вот, то что ты запишешь. То есть C, C я обозначил здесь, это call-опцион, да? Вот у него будет да. цена 0, цена C1. Ну, кажется, что цена, да. Вот. Кажется, что это логично. Ну, да, пока кажется, что логично. А. Единственное, что а, сейчас там вот как-то вот это вот, вот это не помешает нам как-то линия а, здесь, а. возможность положить в банк просто не помешает она нам ну, или или не помешает все равно ну да? в каком-то смысле возможно да а, сейчас мы увидим что это не так что это не так да вот да а и, иначе бы я и так переписываю то есть неверно да? что цена сегодня является значит деленным на r матожидаемым того что произойдет через один период с какой будет мой доход от ожидания дохода. Ну, то есть там вот срезка по нулю какая-то происходит, да? Вот, ее надо учесть. Ну, хорошо, рассказывай. И сейчас мы построим рассуждение, вот как Забавно. раз… Да, те, вот, интересно. А, давай поменяемся. В, в, в, в, в да. терминах, э, очень похожих на теорию игр. да? Ну, Тебе вот да, это, думаю, давай, будет давай. очень ага. знакомо. А, значит, мы будем э, рассматривать такую стратегию, что мы в момент времени… Т0, да, вот у нас будет... 2. Да. Мы будем делать следующее. Мы будем продавать коллапцион, мы будем покупать базовый актив. И потом будем э, брать деньги в долг. Так что в каком-то плане вот твое предположение о том на наличии вот этой стрелочки, оно тут на самом деле играет. Э, да, да, оно играет. Так, а что значит продавать э, опционы? Разве можно его продавать, же можно только купить? Не, хочешь, не, нет, ну, вот мы говорили, я маркетмейкер, да, так да. же как обменник. Э, да, вот, Я ставлю две цены, там две цены. Я, да и маркетмейкер тоже должен две цены поставить. да? Нет, он для... поставить для каждого. Вот, а. Опциона с определенным страйком, он говорит, я а. его покупаю. К да. фиксировано? Я а его продаю за столько, две. да, покупаю за столько. То есть маркетмейкер не пытается, ну в принципе что-то угадать. Он предлагает всем желающим так. покупать и продавать, торговать с ним. Да, хорошо. И да. у него взять денег в долг, да? Да. Э -э ну, тут я нарисую. Что вот, дальше происходит? Да. Пусть это будут рубли. Да. Ну, это, в общем, неважно, какие... какие Мы, как я, он, в одно, одно время с подачи моего друга я написал письмо в Министерство финансов Российской Федерации и говорю, что вот, должна быть, вот должен быть символ валюты рубль. Да. Собаки не, не приняли. Представляешь, какой был бы для всего математического мира, какой будет пиар вот от этого, что рубль это вещественные числа. Настоящий, real, real, да. Да, козлы, <смех> или их там подкупили в Англии, чтобы они это не делали, потому что иначе он сразу бы очень сильно, ну, стал валюты, да. Ну, да. Ну да. Представляешь, это было бы валюта, красиво, эти все мнимые <смех> какие-то да, фунты, а это настоящий, <смех> вещественный. <смех> По-английски real. вообще ril, красиво, ril, да, ril, да, вот. да. Ну вот козлы, козлы да. просто козлы. <смех> <смех> так, вот, значит, немножечко да, подвину символ рубля сатру. Ну-ну. No, no. а, вот. Чтоб побольше здесь было. Это твоя Зна стратегия игры против рынка, да? Против этих обстоятельств. Ну... No, стратегия игры. Это стра некоторая стратегия игры, но mm -hmm. ее цель будет о том, чтобы построить именно равновесную стратегию. Не обыграть рынок, а понять, сколько сто, че uh -huh. где честная цена. Uh -huh. <coughs> Так, вот, значит, мы будем какое-то количество этих опционов продавать, получать, значит, с них премию. Так, то есть ты еще и переменные будешь здесь, да? Да. А, Б, и что-то еще. Да. Так, купить. Возьму, я вот со знаками пишу, потому что это... А что и С, Это вот цены, которые... Вот эти вот. Сейчас, а почему, сейчас, а yes, я что-то запутался, S, а, сум... почему здесь S, а там наверху C? А, а то что ты сегодня, да, продаешь? Нет, не, значит, в этой строчке будет то, что я делаю по опциону, здесь по базовому активу, а здесь по деньгам. А, актив еще есть, да, сам да. актив, блин, да, я да, забыл, да. есть же еще сам актив. Да, да, да. И он как раз прыгает туда-сюда, деньги делают так, а опцион да. это отдельный актив. То, то есть, на самом деле, вот то, что, тут вот идея Офигенно. какая что смешать вот эти рисковые и безрисковый актив в каком-то соотношении. миллионе, да? И это вот оказывается, что таким образом можно реплицировать опцион. Ну, в, в, в, в, так же, как модели Блока Шульца. Uh -huh. Вот. А, значит, что у нас будет здесь? Значит, здесь у нас будет два случая. А, у нас, значит, S1 равно... Пошло вверх, да? Да. И, ну, и вниз S1 1 равно D. Да, да. да. Ну и значит вот здесь вот мы, э мы продавали опцион, мы должны будем заплатить по нему премию в некотором случае, это будет зависеть от страйка, да, какая премия? Да. Возможно, нулев... возможно нулевая. Возможно да? нулевая. ну нет, ну вот вот тут вот возможно нулевая, да? Да, это премия вот с э, э, премия это будет. У, ну, то у, есть раз ты продал, тебя могут потребовать потом вот эту самую. самое да. реализовать этот. СУ запятая Д, да. Оно будет равно у нас С от СУ запятая Д минус К. С сплю. Со знаком K. плюс. Так, у запятая Д. Сейчас, а где у тебя ЦУ забитая D? Ну, я имею в виду, что ЦУ и ЦД равно... А, вот... Ну, можно... ну, и то, и другое. Конечно. Да, да, вот так Просто. вот. И то же самое для Д. Ну, да, да ага. Зн так, это когда он пошел вверх те ЦУ, да, значит, это ЦД. Угу. А, так, и если ты продал, ты вот это вот делать с тебя, как бы, это, это с тебя пошло, да. Да. Это с тебя, да. Ну, то есть, как бы здесь, а, вот когда он вниз пошел, да, вниз. Пошел. У тебя скорее здесь ноль. Потерь меньше. Вот здесь меньше потерь. А, да, интересен. да. Так. Так, я тут начал. А... Так, это что? Это. Ну вот я купил просто... здесь, купил какое-то количество базового актива, заплатил здесь вот столько да, денег, а дальше... тут я его продаю и получаю в зависимости от курса. Да, да, да. Ну здесь как фактически ты в минусе, потому что он пошел вниз, да? Э, да, и с деньгами все а просто. А может быть так, что как бы они оба вверх, просто ниже рынка один из них? Э, ниже рынка. Ну то есть как бы может ли быть, что и у и д больше единицы, но д просто меньше р? Ну или здесь как-то принципиально нет. существенно, что это падает именно? Хороший вопрос. Да, это принципиально, потому что такой случай, когда актив риск, рисковый, но гарантированно лучше рынка, ну, это какой-то Не вырожденный нет, нет, случай. Да, да. Ну то есть вот то, то для чего хочется построить модель, именно чтобы он был такой рисковый чтобы он возможно приносил прибыли больше рынка, да. а, ну больше чем без безрисковый, а может, больше чем, провал. а может наоборот, да, вот, и, да, Хорошо. и так что тут сразу действительно стоит заметить и это нам пригодится, что у нас по построению вот так вот, это вот так модель, и, и наоборот, да, еще единицу сунуть там, а... у больше R R больше единицы, а один больше Д. А... то есть ты говоришь, что не имеет смысла рассматривать, когда он, он, в принципе, растет. А, ну, с единицей нам не понадобится, а вот это нам понадобится. Ну, хорошо. Нет, знаешь, в принципе, может быть, что сюда. А, Получается, из этих, из этих условий уже может быть, что все три вверх. Да, может быть. Хорошо. Да, может быть, но, но как бы <laughs> с точки зрения вот управления финансами, да, если у тебя актив вырос рисковый, да, но, но безрисковый актив вырос еще сильнее, да. ты все равно проиграл. Это понятно. Это Нет, поэтому по, поэтому это б, важно, больше да. до, до единицы или да, да, меньше. Ответ не важно. Правильный да. ответ не важен. Да, да. Все хорошо. Так, идем дальше. Взять денег в долг, вот. а взял и выдал э, C. Значит, это самое. Этот C нужен для нормировки, правильно, не просто. Там. А, да. Так, да. значит, вот цель э, какая? То, что мы хотим, э, мы в хотим в подобрать. В мы хотим подобрать параметры так, чтобы вот здесь вот в обоих случаях получалось нули вне зависимости от того, какая э, ситуация случится. Да, понятно, идея. А, вот. Значит... Э, Систему уравнений записать. Э, значит, при, э, ну, <coughs> некоторые такие технические моменты, что мы э, разрешаем себе иметь, вот в, в рамках вот такого анализа, разрешаем брать Тут номиналы любые, дробные, очень большие, очень маленькие. Ну, понятно. Вот, поэтому как, ну, то есть на практике это может быть не так. А, так ну, то есть и дальше, чтобы полностью... у нас тут у нас есть два уравнения и в принципе хотелось бы, ну, количество не, э, переменных уменьшить, да, то есть, чтобы их не было не три, а две. Ну и мы можем поделить на а на самом деле и ну, считать да, да, все нет. в пересчете на один, на 1, Да, -то. да, да, то есть получается, что ты как бы в этой стратегии, ты делаешь так, что тебе похрен, а, и тогда при любом масштабировании этой стратегии тебе тоже похрен. Да. Вот, и тогда на один кол это и будет, э, вот, э, с, с, вот сумма этих А, B и C, тогда она и будет ценой опциона. Э, правильно? Правильный. Э, истинной ценой опциона. Сейчас, То есть сейчас. когда у тебя… У нас будет X, y, просто y, да. две вот этих переменных. Ну да, Я и вот ск напишу. сколько ты вот тут заплатил, столько есть истинной опциона правильно? потому что все по нулям. Стало. Давай я тогда скажу, да, как это будет что мы тогда получим? Что мы тогда получим? Мы получим, что при любом, при любом развитии событий, при любом вот, да. реализации случайной ну, вот, процесса, случайной компоненты. Uh -huh. У нас есть вот эта комбинация, которая в будущем стоит ноль. Да, да, да. Следовательно, она и вот в этот момент времени должна, да, обязана да, да, да. равна нулю. Да, и тогда, да. если мы уже знаем x и y, то здесь остается только c0, и мы его отсюда сразу же находим. И если цена c0 отклоняется от вот этого расчета, то мы можем построить да. то, что называется арбитраж. Арбитражную схему для получения и если, рынок, и есть, и если рынок достаточно эффективный, то э, такую арбитражную стратегию кто-то заметит, мы еще кто-то начнут э, м, покуп, больше зову, покупать или зову, больше вы, да. продавать, и это да. двинет цену обратно. Да-да-да, мне как-то друг пришел а, <свес> с тортом домой <свес> в гости, и говорит, большим красивым тортом, было лет 10 назад торт за 1300 рублей купил. Угу. Я говорю, что это такое вообще? Я таких тортов в жизни не ел. Он говорит, это бесплатный торт. Я говорю, что за фигня? Но говорит, сегодня с утра случился бак у Сбербанка, и внутренний курс обмена через сбер, э, Сберкарточку не, не совпадал с со внешним прямо в кассе. Ну, я говорит, сколько успел там накачать из этого, столько на торт и потратил. Ну вот, да. То есть в этом плане э, финансовые рынки, они довольно близки к эффективным. Ну да, естественно, потому что там все, все э, да. много участников, все довольно быстро происходит, э, угу. проще вот эти вот покупки-продажи совершать. Ну это не то же самое, как с недвижимостью, да. Угу. Квартиру там, даже если ну, ты да. видишь какие-то возможности для арбитража купить, продать э, там, квартиру, например, это большое дело. Этим да, долго заниматься, большое, и наплодные расходы. Да, и так далее, и куча всего. А, а на финансовых рынках ты это можешь сделать ну, за ну, секунду. 24 да? февраля всем было понятно, что там через месяц, через два будет огромное предложение квартир в Москве. Но это будет как бы: это будет, ну, чтобы извлечь за какую-то выгоду, нужно либо иметь очень много денег, и кучу риэлторов, да, и очень быстро это делать. Ну, там, либо не знаю, и чем еще, сильно рисковать. Нет, и еще ограничение должен быть рынок ликвидный что ты вышел с каким-то предложением покупки или продажи, а там есть какой-то встречный uh -huh. участник. Да? И как раз в такой ситуации неопределенности рынок, скорее всего, недвижимости, он замер. Ну потому да, что... то есть они будут продавать просто. Да. Есть, вот Они все стоят, я заглянул в ЦИАН, да, вот да. Там, все было так, так, как я сказал, да, так да, и было. Да, да. То есть там, где, не знаю, наша Измайлова, это район, с которого вообще никто никогда никуда не уезжает. Это район, где невозможно купить квартиру, их очень мало. Uh -huh. Потому что это самый лучший район, понимаешь? А тут раз и куча значит, предложений. Но они по старым ценам, э, ну, ясно, что это не, ну, никто из них ничего не продаст, ну, да. это совершенно очевидно, и... но они не готовы идти вниз, потому что у них психология, что должно быть за 17 миллионов и все, а вот если как бы меньше, то и, гори все огнем, я все равно не продам, то есть дальше да, да. начинает играть вот это вот дело, это да. я все понимаю, да. Ну, ну и понятно. то же самое, что если цены движутся резко вверх, то же самое, никто не будет спешить. Ну, люди будут да. стараться найти, да, где же она да. остановится, не да. преграя. Да, да, да, да. То есть это ну, замирает, количество, замирает, да. количество вот этих встречных предложений на рынке это ликвидность. Да? В финансовых рынках она это обычно высокая. она выше. Поэтому в, вот возможности да, реализовать цены, арбитраж, да. если он как-то находится на рынке, оно больше, да. Да, По понятно. Поэтому вот это вот рассуждение вот оно тоже. Более сложное важное. рассуждение, да. Не, не просто тупо взять, ждать и да. получить, а сделать все действия, которые тебя э, застрахуют. Да. Дальше, понятно, любой человек сам решит, да, через P и э, через P там. Все Подожди, это выявили, да? вот смотри. П здесь быть? нет. Ну, ну, его пока нет, мы же будем оценивать сейчас. Вот смотри, P здесь не будет. А как это может быть мы, вот мы э, Ты же мы... сказал, что вот это происходит с вероятностью P. Да, ну. я, да, да, оно происходит с вероятностью да. P, но меня это не интересует. Я построил э, вот такую вот такой Нет, портфель. Тебя не интересует, но когда ты будешь считать сейчас. Э, э, сейчас мы посчитаем. Ну, в них, наверное, войдет P. Ну, ну, ну, ну, вот это удивительно, да? Это я согласен, что, что это удивительно. Что оно туда не войдет. А как тогда это будет означать, что вот я напишу по равно единице, все пересчитаю? Сейчас мы об растет. этом поговорим. Значит, не понял. Давай, я еще сделаю акцент на том, что мы делаем. Мы строим вот такую вот, это можно назвать стратегией, да? С потому что вот если нам нужно взять денег, то есть вот она здесь нулю равна, да? Нам денег, извини, не нужно. И она... Эта стратегия э, реплицирует опцион. Да. То есть, э, э, вот, реплицирует. Ну, в каком смысле? Ладно, э, наверное, тут. Ну нет, она сводит его риск к нулю. Вот, да, наверное, так правильно сказать. что мы здесь, эта стратегия хеджирует риски опциона. Она хеджи, вот это вот, в него входит опцион. И вот это вот то, что мы прибавили, угу, оно, актив оно, оно хеджирует действия. риски опциона в ноль. И вот если у нас есть такая э, стратегия, то мы можем рассчитать, э, рассчитать цену опциона. А реплицировать опцион будет вот эта вот часть. То есть у нас будет что-то плюс опцион. Значит, вот эта штука, вот эта штука она, э, она с обратным знаком, она все время будет давать выплату по опционам в любом случае. Ну, хорошо, да, давай, давай, давай, давай решил, да, решим давай решим эти, а, эти уравнения значит у нас э, что-нибудь или тебе здесь хватит места? Э, э, э, не знаю может быть написать их э, да давай давай для начала напишем наше уравнение Сейчас, только это как бы c0, а тут c, это просто c, да, получается? Это то, что мы хотим найти, это в начальном времени. Здесь просто… А это вот… А, нет, а сейчас, а, нет, эти cu и cd как раз выражаются формулами. Они через strike выражаются. Значит, минус cd. Вот, и тут как раз вот сыграет то, что мы здесь написали. Система получается невырожденная. И она решается вот, благодаря тому, что параметры... Ты выпустили. ищешь x и y из двух да. уравнений, из двумя неизвестных. Да. Линейных. Да, да. Школьных да. абсолютно. Да, да, да. Так, здесь действительно p здесь не входит. Как yes. же это понять? Да. А как же это осознать, что p здесь действительно не входит? Сейчас он... это, это очень хороший uh, вопрос. И действительно, я... он не может входить здесь, но мы, же, мы рассчитываем для обоих событий ноль. И получается, что нам не важно, с какой вероятностью они произойдут. Да? Мы для каждого из них делаем 0. То есть на самом деле исходная модель биномиального распределения это фейк. Дело не в биномиальном распределении, а в том, что он может либо упасть, либо это самое. да? То есть здесь это, это как бы как футбольный матч. да? Не, неизвестно, чем закончится, и не, неизвестно, с какими вероятностями. Но ты, если правильно поставил ставки, да? типа... Ну, <свят> <свят> нет, у нас с футбольным матчем не, неправильная аналогия, потому что нет актива да, без рискового. Да, правда. да, да, да. Вот эти вот наличие вот этих вот активов рискового и безрискового, которые… Я буду это осознать. Значит, Они... так, мы не исходим из p 1 p Нам оно не нужно. А, это не биномиальный процесс. Это просто факт, что будет либо рост, либо падение. А, и все. Так. Что у нас есть два, две возможных… А... Ты очень быстро соображаешь. Я не успеваю на доске писать с такой скоростью. Сейчас мне нужно кое-что ну, написать. Нет, видно, чтобы... что ты сделал. Ты, а. Тебе похрен на P. Ты говоришь, я хочу ни в каком случае не остаться в минусе. И все. Да. Uh, поэтому действительно P не может ходить. То есть это, это, это твоя как бы да, это твоя, твоя uh, идея уравнять выигрыши при P и при 1 минус P, как и в теории игр, сводит это P к неважности. Да. В теории игр тоже этот эффект, что вероятности, с которыми да, ты играешь, зависят от того, что делают другие, а не, от, а не от твоих действий. Потому что от твоих уже ничего не зависит. Ты его равниваешь выше Да, мы пошли. Ага, вот, да вот, вот, вот, вот, постро... вот построение такой Красиво. стратегии, да, это очень похоже на теорию игр. Да, и, и очень. И, и, очень. Э, вот э, я могу вот это все поставить, немножко, да. ну, нем... допустим, да. немножко, перегруппировать э, слагаемые. Ну да. И упражнение и здесь, для вот, всех? Нет, я вот сейчас вот напишу, что, вот что я хочу получить. Вот я ввел новый параметр q. Сейчас q. Я напишу, что это так. Q. q. Q. Не P, Помнишь? Q. q. Это. Да. Э, Кинзазаза. Да, да. Q. Именно так. Гравицапа. Так. И q выражается через наши параметры э, э, э, так. вот таким образом. Так, сейчас давай это напишем каким-нибудь другим цветом, прям, значит, Q это R минус D, да. делить на U минус D, да. а, это, соответственно, ну, показатель вот этого актива, фактически, mm. то есть, э, насколько он вскакивает, ну, как а, бы, да, да, да, да, да, доля, доля, ну, выигрыш, насколько выигрыш сильнее, чем проигрыш. Грубо говоря, в терминах безрисковости. Да. А... И смотри, по, по, вот этому, по вот этому условию да. Q у нас между нулем и единицей. Да, естественно, да. Угу. И тогда вот в такой записи а... это да. мат, -ожидание. мат -ожидание, но С вероятностью Q, да. а не с вероятностью P. С вот. вероятностью Q, то есть это переч, Это, это не та P. Не это не, да. не та, это, это, это пересчитывается в терминах э, вот качества этого э, актива, что он вот скачет вверх сильно, да. а вниз слабо. Или наоборот, он точно поедет вниз сильно, э, смысле, если поедет вниз, то очень сильно, а если вверх, то чуть-чуть. И вот это важно, а не то, с какими вероятностями это произойдет, которых мы просто не знаем. Да. Вот. вот это очень красиво, потому что вероятности на самом деле не знает никто. Я хотел да. вначале сказать, но э, я не, не, как сказать, не сказал, потому что... Ну, думал, что это как бы какая-то там, ну, ну, не знает и не знает, что сейчас упоминать. Но в результате получается, что да, их не знает и не надо знать. Их не надо знать, да. И, и, и ответ, да. ответ вот на Обалдеть. этот, вот на этот это вопрос... Очень красиво. Это, это красиво. Это очень, красиво. Это очень красиво. Да. Ответ на этот вопрос, он выглядит да. вот так, что не, не вероятность, да, а мотожидание, мотожидание в Америку. В Америку, да. Вот, вот эта мера, ты, которая... Естественная назыв... мера такая, да, Ну, ну она называется э, риск нейтральный. Она еще называется мартингальный, потому что, ну, сейчас мы напишем. Mm, это. Да, а, вот. очень красиво, и можно людей обманывать, не понимающих, да? Если yeah. P, по ощущению людей там больше или меньше кута, на это можно сделать деньги, обманывая. Ну, не знаю, насчет того, что рынки об... этого не понимают, да? Не уверен, что там об... обманывать. Но просто вот на, эту, на, эту, да. на, на можно это можно посмотреть это еще таким образом: что вот да. это вот мат ожидание ну оно вот так вот uh -huh. расписывается, uh -huh. да? и да. мы тут используем q единица минус q вместо P1 p единица минус p. Можно сказать, что q равно там какой-то коэффициент там у один. На, на p, да? uh -huh. а единица минус q равно 2 на единица минус, минус p. И вот этот вот коэффициент… Ну, это связанные, в один и в 2 связанные. Да, O2. да. А, да они, э, мо, ну, у, них, у них есть как бы смысл, их можно объяснить, что это коэффициенты неприятия риска, риска вершин. А, что на самом деле… Людей ну, это как бы можно такое предположить, и это подтверждается многими экспериментами, там прикладной психологии, что людей на самом деле не интересует чисто мат-ожидания, а вот есть они готовы даже немножко заплатить, чтобы избежать риска. Ну да. Вот типичный пример это покупка страховки. да. То есть мат-ожидания отрицательные. Ты, да, конечно. Ты покупаешь что-то, платишь деньги. В принципе, ты понимаешь, что ты платишь больше, чем в мат-ожидании, они тебе заплатят, иначе бы у них бизнес закрылся давно давно да? Ну, а... в случае с у нас <coughs> своя история В э, единственный случай, когда мы застраховали квартиру много лет назад, она сгорела в ноябре, они переписали бумаги, как будто там она сгорела в октябре, и никакой правды мы нигде не нашли. То есть я вот с тех пор никакой страховки никогда нигде не покупал. Потому что я понял, что ну, как бы человека юридически не подкован, но все равно обманут. А, да, к сожалению, такое бывает. Вот. Но, То есть но... это как бы всегда будет какой-то пункт где-то там, э, какой-нибудь пункт. Ну, понятно, что если ты по русской правде да, судишь, это одно. А они там вот с этими заковырками всегда тебя все равно но, обманут. У, у, поэтому я никогда не покажу. У меня, все. к счастью, там таких больших Я вот в самолет, да, самолет меня всегда впаривает страховка. Там нужно долго искать э, кнопочку, корзина, в корзину, а. да? Долго искать. Они ее засовывают куда-то. А уверены ли вы в том, что... Я абсолютно верю, потому что я абсолютно верю, что я ничего не получу, на самом деле, что-то произойдет. Вот, то есть это как -то, ну да, и бизнес окей, называется, да, прошу прощения. Это, это такая, ну, понятная да, такая стратегия. Ну, в основном люди такой стратегии не придерживаются. Ну, У меня, в принципе, не было, слава богу, больших таких страховых случаев. Ну, с машинами, там какие-то, я обращался Ну, машину мы не держим, но если И ну, Что-то что я получил, да, что-то я получил. Понятно, там, да. В принципе... Ну, ну, может, ситуация изменилась? Это были в эти лихие года все, но, может быть, из-за этого? Эээ, в может любом быть, случае, да. когда я плачу glaube. за страховку за машину, которую регулярно покупаю, я понимаю, мат от ожидания да, понятно, отрицательные, да. но я ее угу. все равно покупаю, потому что э, и если, не дай бог, что-то случится, они мне что-то заплатят. Ну, вот. ну да, и, у тебя и есть вот такая вот уверенность. Именно... Ну, может быть, сейчас и так, я говорю, они... было очень давно, 20 лет Окей, я вот про вот это хочу ну, сказать, что смысл в том, что они заплатят мне, они заплатят мне, когда у меня как раз плохой угу. случай. Да. Вот. И, и вот эти деньги, они как бы для меня ценнее. Угу. Да? И ну вот вся как бы индустрия да, вот страховки, она, конечно, она ну, именно конечно. на этом основана. Да, понятно. И понятно. вот тут вот, это вот, вот, это, вот эти две меры, они с собой, между собой вот так связаны. Угу. То есть тут вот есть некоторая да. такая utility function, risk-aversion. Да, и получается такая цена. Угу. Вот. Отлично. Красота, да? Красота, красиво, да, и неожиданно. неожиданно да. Да. И э, вот именно такой, ну то есть что на, на одном вероятностном пространстве может быть две меры задано, да, как бы, в, ну, в, в, в принципе это интуитивно понятно, но найти какой-то э, реальный и полезный пример, это несколько нетривиально. Да, а, и вот эти, это срезки, соответственно, эти, да, это срезки по плюсу. Да, okay. да, да. Uh -huh. а, а, а здесь на этом основана вот вся индустрия расчета финансовых деривативов на, исп, на, вот, на использовании вот именно диспетеральной да, да, да, да. меры. А задача, okay. а задача такая, вот, вот в таком виде она, ну, школьная математика. Школьная математика, но она не, это вот как бы, это, это некий порог входа. То есть, ну вот это такая наука, в которой есть небольшой порог хода, нужно осознать вот это. А это первая да, задача финансовой науки? По ну это такая да, да модель, вот, mm. ага. вот ты сказал сколько у нас будет шагов, да? дальше мы вот, isso, захотим это расширять на большое количество шагов и вот это уже будет модель Кокса Росс Рубинштейна, биномиальная. Она вот сделана как упрощение модели Блока Шульца. То есть, вот, допустим, есть 30 э, дней до, с 13 мая по 13 июня, и каждый день доллар может что-то с ним произойти. Да? Uh -huh. А если опция была бы, что доллар ничего за это время с ним не сделается, вот три опции остаться на месте и два, это сложнее, да? Все сложнее, расчеты? да. То есть, вот тут уже э, э, явно никак... не будет. Да, да -то. то есть, это будет не неполный рынок. То есть, тут... Э... Возможность. Тут два уравнения э, с двумя переменными, <laughs> да, а там будет недостаточно, да, система? да то, то, что я пытался сказать, что есть пример, во да. здесь возможность вот, построить вот, вот эту часть, да, вот, будет там с точки до знака реплицирует выплату по опциону, да, да В любом да, случае. Да, да, да. А если возможности больше чем две, то такую вот а -а -а. стратегию построить а -а -а. уже нельзя. Вот чем дело. А -а -а. Да. Да, вот где во всех с во всех да, есть. Да, не, ну Потому конечно. Не да. каждый же день, вот там ты встаешь, обычно да. доллар ну, никак не меняется. Нет, понятно, что а иногда вообще... бах и туда, а иногда бах и обратно, да, как ну совсем недавно это было, ну как бы. Понятно было, что опять же ну, нормальным людям было понятно, что когда он стоил там 130 на верхний и 110 на нижней. Ну, если бы были, ну я, нет, у меня никогда нет денег, да, да в принципе, нет, вот эту, долги. Вот это. если бы у меня были, я бы естественно в этот момент пошел и продал эти доллары, потому что было очевидно, что они пойдут вниз. Ясно, что это был ажиотаж. Это Но, очевидно, ажиотаж. когда ты деньги большие в это дело не ставишь. Когда ты начинаешь, Тебе начинаешь трясти, большие, да, ты начинаешь Трясти, это да, уже начинаешь. Не да. так быть уверен, да. Нет, ну там было, ясно, что а. это всегда же, ну, В политике это всегда, ты, ты, ты вот там мир в шоке, доллар растет, понятно, что дальше пойдет. А, Но все, все вот все эти все. Движение движения да. финансовых активов, они очень понятны, очевидно, задним числом. Сто-пудово да, да, все понятно. Это правда, это правда, да. Да. это правда. Так, ну хорошо, да, то есть ты сейчас вот хочешь сказать, что если такая модель беномиальная растягивается на 30 дней, каждый день, возможно, вот либо вверх, либо вниз, то да. это все еще считается математически. Да. Да. И прямо в виде э, да. замкнутой формулы? Да, давай я даже... Ну, мне... давай вкратце расскажи, давай я сотру все. Да. То есть у нас теперь модель, что у нас за эти наши 30 дней произошло 30 таких вот моментов. Ну или в общем случае, там, произвольное а, ну, количество. Сейчас я даже не про 30 да? дней. Я вот как это строится с переходом <с к делу, да? Да. Вот это оставь. А вот это? Все, это можно стирать. Стираем, тут мера новая появилась, исчезла. Угу. И У по-прежнему больше, чем R, и больше, чем R. Ну, да это. Теперь не, это, у нас... это мы уже помним, но пусть она. Да, да. и теперь у нас пошло Т0, Т1, Т2, Т3, да? Да, и вот мы хотим от вот такой вот переходить вот на, к такой решетке, угу. который, у которой много шагов. Так, да. Нет, слишком. Вот здесь она растет. Здесь да. Здесь... Здесь растет, я хочу просто много их нарисовать. Ну да-да-да, каждый раз либо умножается и, и на u, либо каждый, умножается и, на d. из каждой вот так вот оно, да? Ну да-да-да, и так далее поехало. И так далее. Ну и еще и, этот и, и, безрисковый и... там тянется такой сейчас, сейчас стрелой, да? Такой... Да-да. Какой-нибудь. Именно так. Угу. Вот. Да-да-да-да. А, ну да. вот такую, как, как такую вот э, часть этой решетки я нарисую. И потом, значит, в пределе, если мы будем количество шагов, ну, ну в смысле, размер шагов... А, шаг... Да, там же на, на самом деле... Там нет никакого двоичного дерева, потому не, что не, на да, каждом да, шаге да, у тебя они схлопываются. Нет, не, это будет двоичное дерево. Нет, все нормально. Я, будет двоичное дерево. Я имею в виду, что как исходов их будет 3, 4, 5 и так далее. Да, да. И n плюс 1, а вовсе не 2 в степени n. Потому что да. умножить на d и на это одно и то же. Да, да, да. да, да ага. это, это, правда. это правда. Я вначале как бы решим делом подумал, что сейчас будет какой-то ад. Нет, нет, нет, тут все вот как раз э, биномиальное распределение. Угу. То есть если бы это был чисто Random волк, который вот случайное блуждание: да. да, только плюс и минус. Это было бы в чистом виде биномиальное распределение. А у нас тут умножение, поэтому это будет да. лог нормальное распределение mm -hmm. в конце. Mm -hmm. Вот сейчас я пытаюсь это нарисовать. То есть вот это будет какая-то область, заполненная вот такими вот точками, да? Ну понятно, если прологарифмировать, это просто нормальное распределение. Да, да, именно потому, ну, что, это именно это потому, что да. здесь вот внутри вот это случайное блуждание с да, гномиальной да, моделью. Очевидно, да, очевидно. Вот так да. вот это как, вот, ну, будет все это точками заполнено возможными. И вот здесь вот э, что-то, которое в пределе стремится к лог нормальному распределению. То есть такое распределение... А, логарифм которого является да, нормальным. Да, да, да, да, да. Е в степени нормальная. Угу. Так. Вот. вот. И значит, вот, вот здесь вот... Статистику э... начинаю чуть-чуть. Вот я же ее проходил, да? В Рэш и на Мехмате. Ну, последний раз в Рэш. В 95-м году. Всего 27 лет назад. А, вот. И значит, э, вот это как раз э, штука. Вот такая вот решетка. Она будет приближаться э, геометрическому бронскому движению, на котором построена модель Блока-Шольца, которая вот здесь вот дает лог нормальное распределение. Поэтому вот, ну вот в, таком, угу. в таком логическом порядке это было сделано. Сначала модель Блока-Шольца, потом, а, Кокс, потом Кокс, Кокс, Робинштейн, да. Сделал, да, в дискрет, они сделали в дискретном а. времени. И в общем отличная модель получилась. Она и с точки зрения математики очень красивая. Здесь вот Суть, суть происходящего математическая схвачено так. и все важные элементы оставлены, математика упрощается до уровня, которую можно школьнику рассказать. Да, но когда у тебя много шагов, получается, что ты на каждом шаге какие-то действия должен делать. У тебя стратегия игры-то против этого рынка более сложная, да? Ну... Э, Или это важно. Э, тут можно просто... Можно в первый день э, все сделать, что нет, нужно? Нет. Надо каждый, каждый, на каждом шаге перебалансировать а, свой портфель, Ну да. но то есть, по тому же правилу. А. Вот. Ну по тому а, же правилу. То есть вот, вот как бы и все. То есть да. ты 30 раз делаешь одно и то же правило? Да. В зависимости вот. И можно как-то мат вообще найти, да, этого всего? Ну да, ну, да. да. Угу. Получается то же самое, что в той же самой риск нейтральной мере uh -huh. у тебя э, вот эта цена. Цена, значит, в общем виде, если это записать, удобно ввести... То есть вот есть это. такая... Давай я сейчас произнесу, ты скажешь, где я ошибся, uh -huh. если я ошибся. Есть такая мера на конечном множестве событий, что, в принципе, если по ней посчитать мат ожидания, то это будет соответствовать, соответствовать твоей умно выбранной стратегии, дающей ноль во всех случаях жизни, во всех реализациях вот этого случайного процесса. Если то есть ты можешь мере... полностью прохеджировать все. Да, и это и есть стоимость опциона. Да, что-то похожее. То есть ты можешь пользоваться такой... Существует динамическая стратегия. Да в эти три актива. Да, да. Один из них это опцион, другой из них это сам актив, и третий это безрисковый банк. Что на выходе, независимо от того, сколько шагов тут будет, у тебя будет, ну, с точки зрения первого момента времени чистый ноль. Ну, потом, mm -hmm. потом будет да, переосмысливаться, да, да. если сильно росло, то у тебя будет не ноль, но, но, как бы, изначально ты, как бы, ожидал чистый ноль во всех случаях в этом случае. А, так что это такое? Да, да, тут вот с точки зрения математических доказательств и это истинно да и с точки мысли. зрения математических доказательств тут нужны слова полный рынок и да, э, да э, это чтобы система да. Написал, вот это вот, разрешима, да, да, это да то есть да. В, на, наличие наличие вот <coughs> такой вот стратегии самофинансируемой, которая реплицирует твой э, ну вот э, uh -huh. в данном случае опцион что рынок полный э, э, и тогда, что он... и то, что он безарбитражный. Вот. Ну да, да, да. Это, вот. может, и, и тогда да. будет у нас существовать одна и только одна вот мера Q, в, мера Q. Ко в которой верно вот это. Я понял. Ну да хорошо, но можно я напишу, что... Окончательная цена опциона, которая есть d 0, до 0, равна ну, от ожидания по, по этой существующей единственной мере без рисковой да. величины dncn, где d это просто один на r в катый, да. Вот в момент времени n. Да, сильно, а, сильно. Вот, и да, почему красота? Потому что тогда вот эта вот величина, дисконтированная цена, ну, да, она да. является мартингалом. Ну, то есть, вот это и есть же мар... значит, ее нельзя угадать. Ну, это, это, да? та, это то, что ее текущая ну, цена-то матожидание... да, всего будет тек... текущий. Текущий, да, да. Ну да, да, да. Вот, вот, вот, И поэтому Мартингал. эта мера Мартингал. называется мартингальной. Что я это... когда сдавал экзамен по случайным процессам на мехмате, 30 почти лет назад, 29 лет назад, я сказал, когда доказывал какую-то формулу, я сказал слово маргинал. Я говорю, маргинал. Вот. После чего, значит, вокруг раздался смех, а лектор, подавив смех, сказал: "Маргиналы валяются около МГУ, значит, в спальниках". бомжей. Говорит, это вот маргиналы". А это говорит, "Называется мартингал". Да. Да. Эм, <кười> <кười> вот. И это как бы центральная идея. Вот, ну я сказал уже всех расчетов деривативов финансовых. Кстати, сейчас маргинал по-другому. Сейчас маргинал это кто-то, кто имеет политические воззрения. Противоречий центрально признанным, да, властью. Mm. А тогда маргинал был бомж. Да, нет. Я думаю, это то, что ты говоришь, что политический Ну, политический, вот маргинал, да, вот сейчас они... кому-то называют маргиналами. можно Не предать... бомжей, нет. А тогда маргинал был бомж. Ну, человек, Но, который засан и валяется. Это точно так же сейчас относится. Ну, просто... не называют маргинал. Маргинал это человек, который имеет политические взгляды, не соответствующие там, линии у тебя партии, Маргинальные да. взгляды, да. Ну, ну, то да. То есть, то есть э, у тебя не могут до, быть маргинальные бомж. взгляды там, на политику. Да, да, да, да. А тогда это означало только одно: что ты как бы деклассированный элемент общества, ну вот 90-е годы. Я думаю, этот смысл остался все равно. Я не согласен. Не, по-моему, произошло. Наши слушатели могут поспорить комментариев, верно или нет, что за 30 лет кто постарше. За 30 лет, по-моему, съехала термин маргинал, съехал с бомжа на человека э, радикальных там взглядов политических. Вот. Но ну, ладно, неважно. Ну, я частично съехал. Ну, ладно, может, поехали. Я там, бы у нас сказал, все равно что, маргиналов нет. Может, у нас мартингал. Да, мартингал. Вот. Я еще хотел сказать. Очень красиво, это очень красиво. Ну и, наверное, тут уже надо все-таки переходить в сторону Прямо а, в... непрерывного времени. Да, Сейчас, наверное, ты говорил, появится интеграл ИТа, да? А, ну, да не, мы пойдем в эту сторону, да. Сейчас я объясню, почему мы туда пойдем. Вот все-таки интеграл ИТа я совсем ну, не помню. Ну еще, кстати, подожди, может не стираю, еще, наверное, один комментарий здесь. Я забыл кое-что показать. Так, давай. А, а, по поводу вот той задачки, когда мы рассматривали вот здесь вот одношаговую модель, да, да. можно еще посчитать а, такой, такую штуку. От а, базового актива. Угу. Мат ожидания от дисконтированной цены базового актива. Да. Это будет. По этой мере. Что? По этой мере, да? Без по, по, да, без рисковой мере. Угу. Да. На q. Движем. На единицу минус q. Так вот. То, есть то же самое. Окажется, да? окажется что она равно s0. И равно d0 на s0. То, то есть не только вот э, это, это для, для опциона, э, да. но это для, для всех, для для всех это, активов, да. которые вот в этом э, выдуманном э, мире торгуются, И это верно. Что, вот эта мера такая, что э, все О -о -о. активы являются. Дисконтирован, их дисконтированная цена является мартингалами. Круто. <laughs> да. круто! Круто, круто, круто. Все стираю, да? Стираем. Начинается... А, это стирать? Uh, Или пусть... Давай пока оставь Светит нам. Yeah, пока оставь. Так. Поехало непрерывное время, да? Сейчас пойдем в сторону непрерывного времени. да. Так. Ну, давай поменяемся снова. И начнется непрерывное время. Значит, вот в, вот в этом случае, если у нас э, есть безрисковый актив, да, да. он на n плюс первом шаге равен у нас bn на r. Да, большое. bn на r. Я тут введу, сейчас будет удобно ввести... Ну понятно, r, r катый, да. r, r маленькая, единица плюс r маленькая. Да, процент. Вот. вот. Так. Тогда э, мы, значит, видим, что э, безрисковый актив, ну, счет в банке, да, буковка Б, ну, чтобы да. ассоциировалась с чем-то. Там есть другое слово на Б, <laughs> которое мы не будем произносить. Где? Бонд. Да? А, бонд? Да. Но... Я знаю слово на B, которое мы не будем произносить точно, потому что это детский канал. Но это другое видео. Да, вот это. Будем считать, что это счет в банке. Счет или кредит, да, зависит от того, с каким знаком. Вот. Окей. И мы хотим пойти в сторону непрерывного времени, соответственно... Ну, заменяем на Е в степени. И, да? и еще кое что, да. Что, в принципе, э, вот, да, логично. Э, ну, e в э, степени РТ, да, будет у нас. Все. Да, в, в, значит, в случае непрерывного времени у нас будет вот это дельта, вы равно B на R на дельта Т, ну, да, экспонента, да, сейчас будет. Да, экспонента. И еще э, надо сказать, что вот естественной мерой, по которой э, логично сравнивать э, разные активы, вот, например, э, рисковый с безрисковым, вот, логично вычислять вот такие вещи, да. Ну, конечно. Относительное изменение. Ну, естественно, мы же не знаем, сколько. Мы да, взяли. потому что там, что такое, что цена актива изменилась там на 1 рубль, это много или мало, в зависимости от того, сколько он стоит. Конечно, да? конечно. Если да. он стоит 10 рублей, то... Нет, ну тут вообще понятно, что 100... все, ну, все, вот. все, все, все как бы в терминах умножения. Поэтому да, вот здесь. такая вот мера, она Я... э, э, ну, <coughs> будет логичной. Э, да, ну ты правильно сказал, вот здесь вот мы, мы можем перейти... Э, к пределу, к диффер... да. дифференциальным уравнением да. и получить вот такое, например, уравнение и его решение будет экспонента. Естественно. Е в степени rt. Ну да, да, это понятно. Вот, и мы так. хотим построить что-то такое, но с участием некоторых шума, случайности, для рискового актива. То есть мы хотим, чтобы. Вот это и есть, да. Этот, uh, у нас. Минорусский, uh, как он? Да, да, yeah. да. Это будет он. Uh, плюс некоторый шум. Да, вот как-то так мы хотим построить. Такой, вот это на, наша цель, придать этому какой то стр смысл. Стр строгий, да, математический смысл. Uh, и тут uh, вот возникает uh, Бромское движение, а потом Интеграл Уитта. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Значит, про Бромское движение, оно ассоциируется обычно со школьной физикой, да, и кажется, что оно названо по имени физика Броуна, видимо, английского физика, да. Я не, таку, не таку... знаю, я помню, что, я, помню, что, я помню, что многие вещи возникали в экономике первыми, но я не, я, не, я не помню, что именно. Это оно, да? Ну вот, нет. Броуновское движение возникло а, вот. да, здесь первое. Нет, нет, нет. Ну, вот именно Броун, нет. Значит, сколько ошибок может быть в утверждении из трех слов, что Броуновское движение по имени английского физика Броуна. Броуна. Какой а, ну, супремум у да. количества ошибок в фразе из трех слов. Ну, Во-первых, теорема Арнольда. Знаешь теорема <свят> Арнольда? <свят> Нет. Теорема Арнольда говорит о том, что любое утверждение чего то имени не имеет к этому человеку никакого отношения. Да, вот теперь вспомнил. Такое Она самоприменима. Теорема Арнольда <свят> выдумал Николай Николаевич Константинов. <свят> И специально назвал теорема Арнольда. Чтобы она была не это самое Действительно, такое часто случается. Да. Но в случае. Тут немножко особенный случай с этим с бронским движением. Так. Во-первых, человека звали Роберт Браун. Браун. Да. То есть. Хотя бы близко. И в английском, соответственно, это движение называется Браунин Motion. Браунин. А у нас. Браун, ну, видимо, это особенность. Ну, это отрасли... как Ватсон, элементарно Ватсон. Да. Какой Ватсон он, Ватсон? Потому что это работа Брауна, это где-то начало, там, 3 19 века. И тогда английский язык был каким-то третьим языком. Ну, да, французский, немецкий. И это, наверное, слово Браун прочитано как-то по-немецки. Ну, да. Что-то похоже, на это. Значит, его звали не Броуна Браун а Браун. Он был шотландцем, так. а не англичаном. Но, но ну это, как это как так, Иван. половина ошибки, это, да? это у них там, это как... Ну это, это... это мы просто используем слово английский как синоним для слова британский, да? Можно считать там но нам, просто, нам просто на это, честно говоря, болт положить. У нас своих вот этих проблем хватает, кто русский, кто не русский. А -а -а -а. Как бы... Но третье, но третье, но, но третье, just... прикольно, что он не был физиком, он был ботаником. Не ожидал? <с�9> нет, в смысле ботаником. ботаником... <с�9> он бабочек изучал, что ли, а -а -а, да? Ботаником, нет, это он был бы тогда... <с�9> нет. томологом, да? да? Нет, да. как это называется, подожди, а -а -а -а. Я забыл. Зоологом каким-нибудь, ну да, специалистом по бабочкам. Бабочелог. Да, А Он был ботаником, и он в микроскоп рассматривал пыльцу растений. И вот она как раз и бегала по Бровновскому, да, туда-сюда. И он рассматривал ее не с целью найти бронские частицы, а с целью рассмотреть пыльцу растений то что он то что сейчас называется занимался проблемами то что сейчас называется видимо физиология растений как они устроены вот. как да и значит он в свой, в свой микроскоп помещи, ну вот в этом вот у него есть какое то там то что он видит микроскоп им надо поместить пыльцу и она, чтобы она не улетала от каждого сквозняка, он помещал ее в капельку воды чтобы, чтобы, просто для того, чтобы зафиксировать. так, так, так. И, и он увидел, что там есть частицы какие-то, которые начинают двигаться, вот какое-то такое движение совершать. Да, но это еще и плоское броуновское движение. Да, да двухмерное. А, вот. И, кстати, есть еще одна такая несправедливость, мне кажется, именно почему-то сложившаяся в русскоязычной традиции. Так. Я в нескольких местах видел утверждение, что Броун решил, что эти частицы живые. Ну, он же растение да, изначально да, да. смотрел. Да? А. Ну, как бы, и это 19 век, ну, о природе, природе жизни, как бы, такие представления ну, 19 века. Может быть оно живое, да, может быть там какие-то вот элемент, элементы так. жизни вот так вот устроены. Но это, это миф, это неправда. То есть это такая, э, э, ну как бы... Фактоид. Такая, это фактоид. Да, да. Вот э, это, в частности, вот я такое утверждение видел в, рус, в русскоязычной Википедии по поводу того, что Броун решил, что они живые. А, по-моему, чуть ли не на той же странице, англоязычной версии, той uh -huh. же самой страницы, но англоязычной, там есть PDF с оригинальной статьей у Брауна. Бра... Ну, Брауна, да? Да. Вот. И... Она состоит из двух частей. Там первая, первая публикация, там что-то седьмой год, и вторая 28-й. Они, как бы, паровозом идут. И он как раз во второй части, которую он написал через год, он пишет: сложилось какое-то странное представление, что люди решили, что я, что я утверждаю, что они живые. Я да, такого да. нигде не утверждал, <laughs> представляешь? А ну их вот, молекулы да? Их, это... их молекулы воды да, бьет, да, да, да, да, да. Ну Сам он, ты. конечно, этого не знал. да. Ага. И он да. даже в первой части статьи видно, что он этого ну, действительно не утверждал, потому что он начал э со своего занятия просто рассматривание пыльцы и описание пыльцы как ботаник. Потом он увидел вот это явление, и он просто как экспериментатор очень последовательно начал действовать. И э, стал другие вещества, вещи смотреть. Он да. стал размельчать э, фактически все, что мог а, ну, найти, все, найти, вот так делать, все да? что мог найти и все, что мог измельчить до такого да. состояния, он измельчил, включая там какие-то сталактиты, магму и все э, вот так и гуляло. да, да, и какие-то вещи, ну видимо из каких-то коллекций минералов, где-то он дотянулся до них. Измельчил в порошок. Вот. То есть он ну, там очень много, большое количество Круто. вещей перебрал. То есть вопрос о том, что это живое, он как бы экспериментально исключил. <свеч> да. Да. Вот, да, сегодня мы знаем, что это на самом деле результат воздействия большого количества одинаково распределенных, но независимых воздействий со стороны молекул. И эта частица просто должна быть достаточно большой, чтобы мы ее еще видели в микроскоп, но уже достаточно чтобы маленькой. Чтобы она была по сравнению с ней, не ноль. Чтобы да, быть. чтобы вот эти суммарные воздействия на ней не 10, проявлялись. 10-6, да? А... Нет, э, миллиметра, наверное. 10-9 метр, да, нанометр. А... Сейчас я тебе боюсь Или соврать. побольше, все-таки побольше. Да? Ну ладно, бог с ним. Да. А... Ну, в общем, да. Так, давай вернемся к этому, к непрерывному процессу. Да, да. вот, значит, эта полезная иллюстрация да. будет нам для э, того, как математическая модель строится. В случае финансового, в случае финансового э, моделирования какого-то финансового показателя, мы, значит, э, вот это будет время, Да. тут будет какой-то x, одно уже одномерное. Да, да, да, да. да, да. И оно вверх-вниз э, есть. И, и, и вот тут вот есть текущая цена. Да. И, и мы считаем, что есть какое-то тоже вот, угу. большое количество независимых и там одинаково распределенных да, факторов, понятно. которые на него воздействуют, и в результате получается какая-то вот такая траектория. Угу, да, вот. забавно. Но на самом деле их же ставят на рынке, да, просто эти самые организаторы всех этих торгов, да, их э, меняют. Или там нет, есть там автоматические правила, сколько спроса, сколько а, как, как определяется цена да. на, на рынке. Там есть на бирже классический механизм, это то, что называется стакан. Если здесь нарисуем. Нет, здесь, я не помню, здесь, наверное. Ну, ну э ладно, да, может быть здесь еще видно нас, да, вот здесь. Так. Только, Ну, и лучше здесь. Давай, значит, ну, то есть, как, каков механизм, механизм да. значит, э, э, есть вот, на какой-то актив, там, uh -huh. не знаю, доллар, э, нефть, э, ну, не важно, акция, да. Да. все равно, оно примерно одинаковое. Э, есть вот какие-то уровни цены, uh -huh. э, там, не знаю, 100, 100, ну, они там с маленьким шагом идут, но я так для простоты, напишу, да. что, что будет так вот так вот. Вот это цена. И здесь вот все, кто допущен к этой торговле, получил, угу. получил там аккредитацию разрешение он говорит, я хочу вот этот актив по цене 102 купить. Да, да в таком-то количестве. В таком количестве, в количестве да? там 50 штук. А да. кто-то говорит, Продаю а за 98, я, говорит, да? Наоборот, наверное. Я прода... лучше наоборот, я, я значит, про... не yeah, yeah, да, да, наоборот. Я продаю за 50, а я хочу yeah, купить я покупаю, за 98 да. но 30, да? Э, э -э, э. Нет, я продаю за 102, 50, да. я хочу за 98 30. Что происходит? Вот, ну и э, вот, э, вот пока вот так вот ничего не происходит. Ничего, так. Потом э, кто-то говорит, ну ладно, не, пи... не за, 100... за 102 что-то не могу продать. Давай-ка хотя бы да. за 100. Но да? 50. Или, или там, например, 30. 25 за стока, 25 за стока. Да? Так. А, и, ну и приходят люди другие, или они снимают свои заявки, ставят много, ну, да. и в какой-то момент они встречаются. Вот. Если тебе надо, если вот стакан выглядит таким образом, ты хочешь купить, но тебе нужно, например, 40, да? ты купишь 25 здесь, и то, что осталось, вот на этом. Да, хорошо, у тебя получится средневзвешенная цена. А все получится. Просто такие правила игры. Да, да. А биржа за счет чего живет? Ну, за счет комиссии. При аккредитации, да? Ну да. То есть это уже не за счет вот этих. Ну там у каждой биржи могут быть свои правила. Там могут быть проценты со сделки, проценты с аккредитации. Ну, в общем. Да. Эти площадки могут быть устроены по-разному. Так. Вот. Соответственно, вот эти вот независимые, случайно распределенные факторы – это те факторы, которые заставляют участников рынка прийти и поставить вот сюда какие-то заявки. Да-да-да-да. Вот, их в головах. Да-да-да. В их головах, в их бизнесе какая-то У кого-то там спекулятивные, у кого-то чисто. Тут ну, и политика и ну, экономика нет, все, ну, да. И, и часть, происшествия, часть вопросов это вот спекулятивные, да, реакции. А если это какая-то, как например, валюта или коммодити, то может быть просто чисто вопросы реального бизнеса. Вот я делаю, ну, например, кто-то делает планирование бизнеса для ну, какой-то большой компании, у которой прибыли в одной валюте, да. а, а затраты в другой. да. Ну и как бы это отдельный риск. Uh, которым, ну, ну понятно, да, в, общем, все это вот в какой момент, и и, в момент в каком-то момент, исходя из соображения вот этого планирования, надо купить какое-то количество валюты, например. Да? <coughs> просто, не, просто не потому, что мы считаем, что она пойдет вверх или вниз, а просто вот для бизнеса нужно. Да? То есть часть вопросов здесь спекулятивного характера, а часть чисто. Часть такое просто общехозяйственные так, соображения. <coughs> Так, ну вот, соответственно, возникает э, такая модель. Так, да, и как записать? Да, записать? Ну, такая вещь, которую хотелось бы моделировать. Да. Модель э, называется либо Броунское движение, либо Виннеровский процесс, да? потому что вот эту штуку э, с точки зрения математики Норберт Виннер исследовал и построил ее как бы, математическую. Понятно. Ботаник Броун про интегралы ИИТ и ничего не знал. Нет, это очень далеко было. То есть э, <coughs> вот примерно так это было. Значит э, вот это, это что 1827 какой-то год. вообще. Э, да. Э, э. Так. Э, вот, вот эта модель, э, которая объясняет э, вот это движение броновской частицы, это модель Эйнштейна-Смолуховского. Это, по-моему, если мне память не изменяет, что-то вот такое. Так. А, и то, что ты говорил про финансы, э, э, был, есть такая работа. Э, а, -а, -а я знаю даже кто это. Это по Пошелье. Да. да, это я помню. Да. Это произносилось кем-то из моих да. друзей. По-моему, Адри ну, Леонидов сказал, что Башелье не... выдумал это до Эйнштейна. Да, да, да. Это <клев> очень такой интересный факт. Но когда Башелье вот это сделал, во-первых, не было ну, математически разработанной теории. И вот и не, не винора, не ита, во-вторых, ну, сама, э, как бы, наверное, с двух сторон. И академия не готова была заниматься вот делами каких-то там спекулянтов. Да? И, и, и с другой стороны, ага. пр практики рынка не, не ощущали, что им нужна какая-то математическая теория. Угу. То есть его э, вот работа была не воспринята, к сожалению, никем. И она, в принципе, была забыта и потом уже открыта заново, как исто, из истории науки, да. кем-то из, из американских экономистов. Он просто нашел его работу, когда работал в, в Париже. Так, ну и что мы тут напишем? А, значит, модель такая будет у нас. Мы будем процесс в непрерывном времени, называть его буковкой W. процесс процессом, да. а, а, Так, да, давай вот так напишу. Превращение вот этого процесса да. распределено нормально с параметрами 0 и s. S это шаг по времени. Ага. Но это дискретно. Mm -hmm. Так. Т непрерывно у нас может быть. А S? Любое. Тоже. Это S тут просто дельта Т. Ага. Вот. То есть существование такого процесса не очевидно, да? вложил кучу условий. Для любого S yes, у тебя разница между t плюс S и t Это нормальный процесс с отклонением корень из S. Получается, да, раз ты пишешь дисперсию S? Ну, его можно... Да, действительно, тут некоторые вещи надо доказывать. И вот тут я как раз уже перестану что-то доказывать. Ну да, да, да. У да, есть, есть, есть некий а, мифический процесс, и, который... Ты, я я сейчас... Условию. Но его, его, например, можно получить как предел э, вот этого случайного блуждания, то есть не, ну, где, да, где так, арифметическое да. просто. Плюс-минус, ну, вот, да. на каждом шаге мы не умножаем, а просто либо плюс дельта S, дельта X, там, либо минус. И вот если мы построим такое вот случайное блуждание, вот его можно просто на основе школьной математики посчитать, посчитать какое у него распределение, какое у него распределение. Дисперсия, что средний, да, показать, что среднее у него равно нулю, что дисперсия равна как раз вот ну, шагу по времени. Систему. И как предел такого процесса вот можно получить... Фактически нигде. речь идет о некотором, ну, о том, чего как бы нет. да, То есть у нас есть вот это вот множество всех кривых да. и на нем должна быть какая-то мера. А мы знаем всякие теоремы из теории вероятности, что такого не бывает. да? Вот. Но мы вводим, как-то вот это обходим это. Вот пишем, что вот, ну, вот есть и все. И умеем считать. То есть мы запаковываем проблематику того, что мер на множестве кривых не бывает. Внутрь того, что мы утверждаем, что пусть как бы в каком-то смысле это верно. И из нет, этого нет, все выводим. Ну, можно по-разному показать, что он существует. Вот я говорю, один из способов это вот, как предел... Вот формально это. мы же не можем даже ввести понятие меры да, на этом, как я, насколько я помню этот самый третий курс Мехмата, но тем не менее мы же этим занимались тоже, то есть. Но какое... я, я, не, тут -то... мне кажется, что тут мера не нужна еще. Вот. Ну будет же, нужно. Нет, а что такое тогда Винеровский процесс? Э, то есть, если ты понимаешь процесс как, ну обычно там случайный процесс, это там ну просто ну множество всех возможных траекторий с написанными вероятностями их происхождения. Если дискретно, то все нормально, ты выводишь это из беномиалки или из чего угодно. Yeah. А в непрерывном времени получается, что это тоже должен быть, ну, как бы, что такое процесс. Это значит, что любую траекторию, ты должен создать вероятность, с которой она произойдет. А с какой-то мерой. На множестве всех траекторий, тем самым нужна какая-то мера. А на множестве всех траекторий мер не бывает. И это как-то вот обходится, я помню тоже, что нам говорили, что в Виннеровском процессе это обходится, заметается под ковер, и все вычисления просто из этого принципа могут быть проведены. То есть говорится, пусть есть такая вот ситуация, Пусть какая-то такая странный пучок траектории есть, у которого выполнена на каждом срезе вот эта вот штука. И тогда no. мы будем считать. В общем, здесь, да, здесь я как тогда не понял, так и как бы трудно мне это э, почувствовать. Ну да, понятно. То есть разница между э, им же в момент T плюс S и им сегодня подчиняется нормальному закону и при любом s s это его дисперсия, поэтому корень из s это его отклонение. Ну вот, честно как говоря, бы... твой вопрос, который сейчас, он для меня может быть сильно сложный. Я не очень понял <laughs> твое возражение. Вот для, для меня вот на уровне как, каком мне комфортно рассуждать, что вот если вот это, как предел вот такого вот если Но мы можем пределе, показать, в пределе ты получаешь мы получим, множество всех траекторий. Получим, да. не всех, а только а, некоторых. Ну, там к, при доказательстве некоторых утверждений будет э, такая фраза с, почти наверное: да, С вероятностью единиц. Что какие-то свойства у этого э, процесса там выполняются с вероятностью что единиц. Что-то тут заметается под ковер. Ну, Видимо, множество предельных траекторий сильно-сильно-сильно меньше, чем множество всех вообще возможных. И, соответственно, на всех остальных меры равна нулю, и мы оставляем очень небольшое множество траекторий, на которых... Ну да, в общем, здесь надо, здесь это, это уже какие-то такие серьезные случайные процессы. Да, то есть ты всегда можешь его обратно к дискретности вернуть, взяв достаточно плотную сеточку и получив исходный. Да, процент. это вот в частности очень удобно получается для моделирования на компьютере, да. то есть для, для расчетов. То есть отсюда, ну вот метод Монте-Карло, да? то есть где тебе нужно генерировать какое-то количество разных там путей или реализации какого-то процесса. И вот когда он устроен вот так, вот это очень легко делается. Да, ты, понятно. Ты идешь по сетке. Ну что, завершим чем? Интегралом ИТА? Или а, так. А, да, да, сейчас подбираемся к интегралу Ито И вот значит, Вот такое вот уравнение. Мы хотим, значит, будет оно у нас выглядеть как-то вот, вот так вот. Да. Мы можем шум. здесь, следующий шаг, что такое шум. Шум, соответственно, мы шум будем моделировать дельта, вот это v, ну, плюс сигма, какой-то параметр, еще один параметр. Потому что вот эта штука это ну, нормированная, так же как с, ну, с нормальным распределением. Мы хотим, чтобы там можно было задавать э, ну, более сильный, и менее сильный шум ну, на основе виноровского процесса. То есть вот мы тут э, на одну строчку продвинулись в этой, в этой модели. Э, получается, соответственно, у нас здесь сигма а дельта в. Сигма. С, дельта В. А, это за время. А, нет, а как дельта Т тут входит как-то или нет? Вот Только сюда, да? Да. То есть шум уже. А вот, а вот это, ну оно вот так. А, ну вот оно как раз здесь тоже. Вот время. Да, да, да. да, да. да. Время. Иногда, иногда вот здесь вот рисует. Вот, вот, вот. Время в виде дисперсии входит этого. Delta. Да, да, да. А, а. Да, понятно. То есть э, в результате возникает. Не экспонента, а что-то случайное, которое как раз и есть, да, интеграл это. А, вот, вот, чтобы следующую строчку перейти, э, Давай пройти. Сотрем. Бонды эти сотрем, Давай. все очевидно совершенно. Давай. С бондами очевидно, это замечательный предел. Вот, 1 плюс R венный. Да? Ну, R да -да -да. на N венный, да. Вот, а здесь вот возникает с добавком, да? Вот, значит, тут надо, ну, придется так. вот на эту штуку обратить внимание, с учетом того, что мы хотим перейти к пределу, к небольшим превращениям. Да? <кười> вот, <кười> выясняется, что эта вот математическая модель, Виннеровский процесс, Бронское движения, очень своеобразная штука. Очень своеобразная. То есть можно доказать, что, либо ввести это в определение сразу, что вот мы можем позволить себе рассматривать только непрерывные, вот эти, процесс, который создает непрерывные траектории. Ну, это вот с точки зрения моделирования в приложениях нам интуитивно, хотелось бы, чтобы бронзская частица не но... прыгала, не телепортировалась, а выдавала какие-то непрерывные. Ну, казалось бы, предел при любой сетке будет непрерывным, потому что все-таки дисперсия это а, t, значит, отклонение корень из t. но корень это непрерывная функция даже в нуле. То есть ты получается, что как бы ты когда на сетке это просумировал, вроде должно получиться непрерывное. Да, да, да. Ну, ну это в принципе вещь, которая да, может быть более или менее да. очевидна, но она как бы, ну, требует доказательств. Да. Вот, значит мы вот эту штуку можем как рисовать так, символизируя что это э, непрерывный какой-то процесс да. но э, в то же самое время с точки зрения вот, классического мотоанализа и классического понимания производной и дифференциала у этого э, процесса нигде она нигде не в корень Потому что корень за, за, вот он, за одну, миллион, за, одну тысячную, за одну миллионную ты прыгаешь уже на одну тысячную. Ну, в силу того, что есть дисперсия, значит, корень из S это отклонение типовое. Поэтому за одну миллионную ты прыгаешь в типовом случае на одну тысячную. Ясно, что предела никакого не будет. Угу. То есть ясно, что да. она будет не дифференцирована. То, то есть да, вот такая вот, да. такая вот визуализация это только условность. Да, потом она, в, все гармошно, точки, да. все точки у него. Вот такие. Да, да, да, да. Все точки излома. То есть вот э, на компьютере, ну, вот это, есть, в этом есть что-то фрактальное, куда никакой точности предел... не посмотришь, везде получаются изломы. Да, да, то есть, вот в Википедии есть такая yeah. картинка. Э, там, ну, если ты это рисуешь очень плотно точки на, на, на, на компьютерном рисунке, ну, понятно, они сливаются, становятся почти, как будто здесь вот что-то проведено, да? Но, но если ты возьмешь и увеличишь э, вот это, да, вот, да, то да, там да, будет да, точно такая точно, же. Да, да, фрактальная такая слоя, же да. структура. Так, не да, да. Там все время все та такая же фигня, структура. Да. Вот и э, в этой картинке на Википедии она сделана в виде гифки, которая зациклена. Ты как бы бесконечно, бесконечно туда падаешь, да, в, это, в эту да. структуру. Так, и что же такое интегралы-то? из а, чего его едят? А, вот, теперь, значит. Нам надо, мы хотим записать уравнение уже, которое бы вот так вот выглядело. И так оно и записывается. Ну да. Из-за того, что здесь возникает вот эта штука, это называется стахастическое дифференциальное уравнение. Стохастическое дифференциальное уравнение, да. А, небольшая. И, значит, что, Поддача, тут, да. что тут надо mm. э, э, ну, понимать, держать в голове? Да. Что первое правило стохастических дифференциальных уравнений, что нет стохастических дифференциалов, и все стохастические дифференциальные уравнения это э, сокращенная запись для интегральных уравнений. Mm -hmm. Строгая их математическая формулировка, она... Будет с, после с интеграла. Мы вот и причем, сейчас смотреть, Они все разные. О! Желтые, белые, черные. Да, да, они разные. Но это, очевидно, обычный интеграл. Это обычный интеграл, да. Вот это интегралы, это которым мы сейчас. В сторону, к мы сейчас движемся. А это, ну, если мы тут берем какие-то пределы то это просто что это превращение по определению да конечно это там с минус с с ужас давай другой обозначим зачем нам ss 0 так давай да так так значит это равно вот такой вот такой процесс он называется процессом Ита, Он процесс Ита, если он вот таким образом выражается через обычный интеграл и интеграл. Да. Ну, мюс дает тебе экспоненту, соответственно, да? Там будет экспонента, да. А этот что-то еще, да? Значит... Uh -huh. Uh -huh. То есть I это та разница между превращением, вызванным экспонентой, и истинным превращением, которое будет Виннеровского процесса. Да? То есть это вот интегралы, вот это, это вот эта разница, это вот эта добавка да, по определению, uh -huh. что, что нужно добавить к обычной экспоненте, чтобы получить Виннеровский процесс. Ну нет, не, нет несколько сложнее. Сложнее? Да. Э, значит, а, тут ну, обычно так это строится. Сначала рассматриваются некоторые элементарные ступенчатые функции, которые выглядят вот таким образом. Ну вот ты там, S большое, тебе не понравилось, что в двух местах? Давай. Ну давай я здесь нолик нарисую, 0, и, да. а здесь ты t, t большое. Да. <се> Вот. И мы делим м, вот этот вот э, отрезок, на котором мы хотим определить такой, э, такую функцию, на какое-то количество маленьких отрезков и строим вот такую вот ступенчатую э, функцию, которая вот здесь вот у нее вот эти точки попадают сюда, а здесь она как бы ну, вот это не входит. Что не входит? Ну вот стрелочкой рисую. Вот так вот так -то они устроены. Ну, в смысле каждая до сюда, да? Да да да. И а? да да это. Так. Э, сейчас математически, э, ну в виде формулы это можно записать вот так вот. <coughs> Тоже вот это случайная штука, а это индикатор того, что t попала в отрезок. T, t, t, t так. Да? Пол интервал. Сейчас, uh -huh. значит. А что такое ED? Uh, e это вот эти вот константы, которые вот тут вот. E1, E2, E3. А, так, значит, константа умножается на этот самый. Индикатор. Ну, вот. Да. да. Что, вот, вот такая функция, ну, графически легко понять. Ну, в виде формулы записывается. Ну, это просто так. ты записал функцию, которую ты написал. Да да, да, да, да, да. Дальше. А, и тогда мы будем интегралом ита для вот такой функции. <coughs> oh, oh. А, мы будем говорить, что вот этот интеграл это для такой функции… Он равен сумме вот этих вот g на дельта V соответствующие. То есть параллельно с вот этой, с вот этой а. тут есть какой-то вронский. Ты, ты значит, его как бы угрубил. Ты его угрубил. Ты сказал, что вот это все пофиг. Берем разницу, которая возникла случайно, и домножаем на размер да. скачка. Ну, для простых функций мы вот так, мы вот так делаем. А, а, да, э, понятно. Вот, и Примерно и понятно, да. Ты вот ход ясно. мысли он вот такой. То есть это случайное. Да. На выходе случайное будет что-то, да? да. То есть это будет Да, не... да, да, да. Интеграл это это будет сл... некоторая случайная величина. Да. Случайная да. величина, да. Случайная величина. Случайная, а, да. Случайная функция. Причем она там, да, она как случайная функция даже по сути, да. Сейчас что она? Она тебе что делает? Или нет, или все-таки это число? Нет, это, ну да, при фиксированных э, этих э, пределах, да, это будет число, число но случайное. Да, число. Случайное число, которое измеряется вот по этой формуле. А дальше ты берешь предел ступенчатых, да, просто? Да, например, да, вот, ну, ну, идея похожа на обычный матанализ, но да. тут, тут возникает вот э, такая э, проблема, связанная с тем, что функции все-таки случайные. И, да, и важно, как ты, вот, необходимо наложить некоторые требования на то, как ты можешь выбирать вот эти вот, э, константы, да? угу. То есть мы, мы хотим потом, потом… Да, для такой, значит, функции ты записываешь это дельта, значит, на каждом промежутке. Ну, то есть это как бы сразу целая серия реализаций, да, возможных? Случайно? Нет, на самом деле все-таки это функция получается, да? Сейчас, подожди. А. Ну или нет, если ты уже взял реализацию, да, то есть по ней это функция или число? -фу Все-таки число, да? Да. То есть реализация Winner'овского процесса какая-то есть, и по ней строится число. А, а вот такое число. И у этого да, это число, да. это значит, оно, оно, это функционал такой, как бы, да? да. То есть это, функция, обращает то число. То есть, то есть, вот это вот некоторые некоторые функционал, процесса, да. который по функции а, f а, да, дает случайное дает, число. Да, вот да, да, да. Мы да, будем да, называть да, его. Так. Усредняет по виноровскому процессу. Ну, то есть, по определению, да. да, усредняет, да усредняет по, по Виннеровскому процессу эту штуку. Да, Даже да, не в знаю в какую сторону. То есть, э, э, вот это то, что мы хотим э, записать в итоге. Чтобы вот эта функция. И он э, что-то с ним можно что-то считать, да? Э, ну, то есть, вот это функционал, вот мы будем вот так его записывать. Uh -huh. <coughs> да. да. Да. И значит, ну, да, как так же, как и в обычном анализе мы хотим, чтобы вот э, для. для <coughs> мы будем строить там последовательность функций каких-то. Каких вот из за такого типа, да, да, да. который бы в каком-то смысле, сейчас надо будет сказать в каком именно, да, сходились, сходились э, к этому КТФ, да. Да. да. И тогда, и тогда предел, предел вот этих вот э, интегралов, которые мы определили, да, будет, вот, предел, будет интегралом вот этим, который. А реализацию Винеровского ты как бы зафиксировал в этом плане, да, в этот момент. Потому а что как ты значит предел берешь? Это будет случайная величина. Ну, реализация, То есть реализация тебе даст... У него можно будет посчитать мат ожидания, например. Сейчас, давайте-ка продвинусь, и там, может быть, будет понятней. Э в каком смысле будем понимать предел, давай скажем тоже, чтобы это не вызывал вопрос. Это понимается в смысле э того, что мат ожидания от интеграла квадрата разности... стремилась к нулю. Угу. Да. Вот. Значит, ты ну, вот взял любую последовательность, которую... Ну вот это, кстати, в каком-то мысли это как раз... Да, я правильно. Спасибо. То да. есть это как раз вот мера, да? Да. На, на пространстве вот этих функций случайных. Угу. А... А теперь ты вычисляешь пределы вот этих выражений. Которые у тебя здесь получаются Но пределы. Это все, они же все случайные числа, да? А, да, да. то ожидания от, ни, а, а от этого равно нулю. А, то есть да. вот к, каждая, каждая вот эта реализация... А, Нет, это ты пока просто функции направил. А вот пределы... А, это просто что значит G, а стремится к F. Что значит ступеньки у тебя стремятся к F. Да, это да, написано да. здесь. А что значит, что пределы интегралов афита стремятся, но для конкретной нет подожди нет нет мы наоборот мы определяем таким образом, что мы а, интеграл ита для ступенчатой функции это Определили. просто сумма а, мы, а. Во, мы строим некоторую последовательность функций, которая стремится к f вот в этом смысле да и тогда и, и, и, и вот эти все они ступенчатые для, них, да, для он них определен для них определен и теперь и, и, в каком и, и тогда вот, вот этот вот, вот, вот, вот, вот, предел да. Этих интегралов это для вот этих функций он будет стремиться к какому-то э, случайному числу, какой-то случайный. Но вот это непонятно, э, потому что э, предел, это предел будет... чисел понятно, что означает. А что значит предел случайных чисел? Э, Здесь нужно либо фиксировать виновский процесс, да, раз и всегда для всех GN. То есть вот реализацию. Ты зафиксировал реализацию виновского процесса, и тогда у тебя это число. И все они числа. И тогда ты можешь взять предел. Потом по реализации поболтать. И сказать, что это вот-вот это, либо как-то иначе. Вот как здесь определяется, потому что это ну как бы предельный переход, это вещь очень тонкая. Да. да? Никаких пределов случайных чисел быть не может, пока мы не определили, что это означает. Но вот я предлагаю тебе следующее определение, что ты берешь какую-то реализацию винеровского процесса, считаешь все на ней и утверждаешь, что дальше ответ является вот случайной величиной зависящей от винеровского процесса по этому закону. Ну и надо доказывать, что предел есть. Да, тут надо заказывать. Тут надо еще, кстати, объяснять, как, как мы именно строим вот эти вот функции и что для, для, каких именно, для какого mm -hmm. именно класса функций mm -hmm. такую последовательность mm -hmm. можно построить. Ну ладно, это дальше я собственно а, это нужно в специальных учебниках читать. Там. Да, тут вот, вот важный момент, на который надо обратить Но внимание, очень, да, очень захватывающе, а, а, что вот это вот выбор вот этих, построения вот этих функций, да, да. А, как вот можно выбирать э, константу. То есть э, э, ну, ну, на самом деле на самом деле, э, вот если мы будем строить эти. Э, функции g. Вот мы будем выбирать эти константы э, э, как какое-то э, какое значение функции f. Да. Как, э, на, да? С, э, на на этом отрезке. Ну да, да, да, да. Ну, Это понятно, как это обычно интегрирование. Да, да, да. Как в обычном интегрировании. Но вот тут как раз возникает момент, связанный с тем, что это случайные величины. Да. И там с измеримостью случайных ну, да, да, да, возникает куча моментов. А, вот. И интеграл it ограничивает вот, эти, вот этот выбор э, тем, что э, t со звездочки все время gt все время равно t gt. То есть он все время берет вот эти вот лев, левую точку а, на все, отрезке. Понял. Всегда берет левую точку. Да. И это э, э, в этом случае вот эти все функции, они будут измеримы относительно той информации, которая доступна на момент времени ТГТ. Это означает, что они не заглядывают в будущее. Вот это вот важный момент. <coughs> Есть другой, кстати, способ построения. Стохастический интеграл Стратоновича. Он для физических приложений применяется. Я, честно говоря, не, не знаю. Это кто-то наш, да? Да, да, да наш. Да, да. С таким удалением Стратонович По-моему он с физфаком Вот он делал это для физических приложений для статфизики и там такое свойство незаглядывания в будущее оно не было важным Но зато в том крале Стратоновича другое свойство появляется удобное, хорошее Uh, так, ну что, я думаю, что сейчас, больше сейчас. нам не съесть, как это, uh, крокодил звонил, да, говорит, пришли мне кал калоши, uh, uh, штук 5 селся, или 6, да? больше ему не съесть. Давай Спасибо. я формулу ИТ еще запишу. Запиши. Э, то есть вот и тогда мы уже... А, стой, вот это не стирай. Ага. Вот здесь вот. Давай, да, напиши формулу э, ИТ, э, это уже на вырост будет и мне. Ну, собственно... Ну, может быть, кто-то из крутых тогда... слушателей скажет, что это ему очевидно. <связь> Давай. <связь> <связь> <связь> Такие у нас есть. <связь> Сейчас. Я, <связь> я вот, я дошел до стадии, где я уже начинаю плавать, мне хочется задать кучу вопросов про меры соответствующие, про... Ну, у тебя хорошие вопросы, я даже, честно говоря, наверное, не готов на все их ответить. Ну, давай тогда, заверши финальный аккорд. Так. Формула ИТО. Значит, вот для таких вот процессов ИТО, которые вот так вот записываются, да? А. Так, там был я здесь X, это то же самое, да? А, ну да, да, да, да. Так. Тут конкретный процесс, а да. здесь, ну, как бы любой ага. процесс, который вот такого типа, да, вот эти а X, от T. А X, от это обычная добавка, а да. B, X, от T это Wiener. А, да? да, вот то есть если вот, вот если процесс X определяется вот так вот, да. то и, значит, у нас вот есть так, э, такая функция, есть функция f от x а, и сломался, t, да. давай, так, э, то y равный и f от x, t тоже будет определяться такой же, та, по такому же принципу, но вот эти вот функции будут такого вида. Сейчас я запишу. Сначала в виде крокодила, а потом в виде компактного. Это будет красиво. Так, есть некий случайный процесс, который вот так задан. Такими превращениями, да? Да. Если есть от него функция любая, от него и от времени даже, да? Да. То ее превращение. Вот тут можно для краткости не писать. Выглядит сейчас страшноватенько, да? Но это имеет строгий смысл, да? Вот это э, включилось сюда, да? Да, да, да. да. да. Ну, тут, тут я ага. здесь написал A от x от T, потом перестал эти аргументы писать. Винеровский э, в квадрате влез в исходный, в обычный, в да. обычную часть, да? Есть как бы предсказуемая да, да, часть да, и Винеровская да. часть. И Винеровская часть в квадрате влезает в предсказуемую получается, да? А в линейной остается виноровской. Это можно записать еще в более вот, обычной... Это связано с тем, что квадрат виноровской части приложения, при вращении, при, при, он как раз такой вот уже дифференцируемый. Да, потому, это с этим он, связано, это да. связано. Да, да сейчас <связано> вот это будет очень хорошо видно. Так, а, а, так. можно записать таким образом. Очень красиво легко запоминать а, так тут так x похоже на обычный мотоанализ да вот эта часть D, df ну если но no, no. да вот так, так плюс dx плюс вот это вот квадратная добавочка да плюс квадратная добавочка Uh, которая а вот а, что такое что, квадрата, что, да, что да. такое dx в квадрате да? dx в квадрате надо взять вот это и честно возвести в квадрат <coughs> а, ну как бы механически возвести в квадрат и при этом воспользоваться таким правилом что dt в квадрате равно 0 dt на dv равно 0 а dw в квадрате равно dt то есть такое правило оперирования вот этими дифференциалами. Да, да. но это из-за дисперсии. Да, это из-за дисперсии. А это из-за чего dtdv равно нулю? А, из-за требования независимости на интервалах. А, ну вот как это. кажется. Ну в принципе а, тоже независимость. А, но, но, ну, да. В общем э, вот, вот эти вещи можно проанализировать как дельта t, дельта v в э, в, в смысле вот этого предела. матожидания от интеграла квадрата разности. Можно показать, что это дельта в в квадрате стремится к т. T. Да, да, да. Да, тоже в этом же ну, смысле. Ну это с дисперсией, понятно. Да, да, что да, да. из... ну, ну и это точно так мой, же 5. вот 5. это можно показать. Что ну, в смысле 5. вот того предела, как мат да, прикольно, квадрата прикольно, разности. Прикольно, очень прикольно. Вот, вот, эта вот э, короткая форма, она очень красивая, она вот тут вот просто, работать. она, она вот здесь вот просто повторяет обычное правило дифференцирования. А дальше, да, и да, здесь да, вот это знаю. статистическое, да? Да. Но строгий смысл он вот такой вот, вот, вот. Когда мы один э, процесс mm -hmm. это выражаем через другой, mm -hmm. и тогда тогда можно решить вот это уравнение, которое у нас здесь записано. Решается оно при помощи того, что мы рассматриваем функцию f, f от s и t равно логарифм s. Ага. Вот если к ней применить, а, вот ага. если к ней применить э, э, э, лемму ага. то мы получим э, для вот такого <сосколько> процесса, для которого мы знаем ds, мы получим геометрическое бронское движение. Да, супер. Like, Супер, Тут можно точку поставить. Спасибо огромное. Пожалуйста. Спасибо, Михаил. Друзья, Спасибо, ну вот, ну не знаю, по крайней мере, это очень интеллектуально глубоко, да. <сöring> <сöring> вот, очень интересно. Прям открывает, да, какие-то совершенно новые перспективы. Вот так. Случайные процессы. Любите и жалуйте. Маткой, пока. Пока.